динамики я выключаю себе звуки сейчас в мониторах подниму и можно будет работать итак спустя 40 минут от запланированного все таки мы победили эту технику и готовы работать итак начнем выпуск с хороших новостей дело в том что у нас в нашей семье прибавился Прибавился еще один паблик, добавилась еще одна группа. Как раз для тех, кто любит собирать и клеить танчики, она как раз и посвящена поклейке танчиков. Называется группа у нас Sank72. И в ней мы, вы не поверите, клеим и красим танчики в 72-м масштабе. Адрес у нас на экране. Приходите в группу, записывайтесь подписывайтесь будет много интересного ну и не забывайте заглядывать в нашу группу адрес вы уже знаете теперь перейдем к маленьким полезным советам прежде чем начать работать над основной темой нашего стрима Итак, сегодня наш совет посвящен проволочкам которые нам иногда нужно достать то есть это касается и тех, кто занимается фигурками, и тех, кто занимается танчиками Где взять проволочку нужного масштаба Все очень просто Надо пойти в магазин для рукоделия Где барышни покупают себе всякие нужные и полезные для рукоделия штуки И спросить проволочку Так вот, у них есть проволочка Начиная от 2 мм в диаметре и заканчивая 0,2 мм в диаметре. По-моему, есть даже тоньше, но наличия не было. Здесь у меня проволочка, которую я использую. Это 0,8 мм. С ее помощью я закрепляю фигурки на основании, на крышечках, на которых я крашу. Вот. Это простая алюминиевая проволока, покрытая вот такой цветной фольгой. То есть, если фольга нужна, можете оставить. Если не нужна, можно аккуратненько ее соскоблить и пользоваться чистой блестящей алюминиевой проволочкой в общем я вам рекомендую в дамские магазины для рукоделия заглядывая там для нас много чего интересного есть но сегодняшняя тема у нас это современный камуфляж и прежде чем о камуфляжах вообще поговорить нужно в первую очередь обратить вот на что камуфляж не такая сложная вещь как она кажется на самом деле это просто чуть более сложный базовый слой и если брать исторический камуфляж, да, если вы хотите потренироваться, поработать, попробовать себя то самый оптимальный вариант это амеба простой незамысловатый камуфляж с крупными пятнами, пятна крупного рисунка вы его наносите на фигурку и на нем уже тренируетесь тонировать подбирать правильный цвет подбирать правильную фактуру, тени прочее, прочее, прочее то есть это именно то, на чем стоит экспериментировать мануалов по тому, как покрасить амему существует превеликое множество начиная Демченко и заканчивая нашими советами в группе. Да, ну, вариации этого камуфляжа то есть тоже превеликое множество, то есть как минимум их пять, учитывая, что ткань, на которой этот камуфляж печатается, она выцветает, выгорает, пачкается и прочее, прочее, прочее. Вот и считаете, что можно один и тот же камуфляж красить, красить и красить. Почему стоит начинать с бы я уже сказал это самый простой, самый доступный камуфляж для нанесения кистью, потренироваться, попробовать свои силы. И потом уже можно переходить к более сложным камуфляжам. Потом уже можно пытаться накрашивать так называемый немецкий оскольчатый Пятнышки все эти с дождиками рисовать. Ну а дальше уже можно переходить к более сложным пятнистым камуфляжам. Да. Сложности в принципе здесь нет никакой Это просто базовый слой Который состоит из нескольких цветов Которые лежат в определенном порядке Для того чтобы нанести камуфляж Вне зависимости от его сложности Достаточно перед глазами иметь Либо вещь которую вы красите в таком камуфляже Ну фотографию ее Либо просто хорошенько себе представлять Держать в голове форму пятен этого камуфляжа. Мы с вами сегодня собрались, чтобы поработать над современным камуфляжем. Сразу предупреждаю, никакой цифры у нас на повестке дня сегодня не стоит. Сегодня у нас вот такая вот фигурка в униформе середины 90-х. По сегодняшним меркам это еще современная униформа. Но вот, красить мы сегодня будем бушлаты, и штанишки. Начнем мы, естественно, со штанишек. И красить мы его будем в то, что называют горка. Все прекрасно знаете, что горка это никакой не камуфляж. Это костюм горный, ветрозащитный. Он, собственно, военным-то почти никогда не был. Пока вот в 80-е его повсеместно не стали самостоятельно солдаты тащить и использовать во время военных действий. Итак. Начинаем мы с вами с базового цвета. Горка сама по себе состоит из двух цветов. Да? То есть это светлый фон и темные, даже не пятна, а просто нашитые такие упрочнения, усиления на стратегически важных местах. Итак, за основу мы берем натуральную сиену, белила и сажу газовую. Все очень просто. То есть ничего здесь сверхъестественно сочинять не придется. Нам нужно получить такой цвет светло-брезентовый. То есть основной упор мы будем делать на сиену и белила, а черным сажей газовый его поправлять. при необходимости можно будет это еще немножко отколеровать зеленым Так, я готовлю сиену работаю на влажной палитре что это такое вы уже прекрасно знаете так, зеленоватый И теперь этот зеленоватый оттенок мы высветляем вот он светлее, светлее. Вот такой слегка зеленый, при этом светлый, песочный. Для того, чтобы упростить нам работу, вот этот вот цвет, который мы с вами намешали, он будет у нас Мало того, что базовым, он будет у нас еще основой для затемнения, то есть затемнять мы здесь практически ничего не будем, то есть работать мы будем чисто на высветление. Фокус и поехали. Есть, это базовый слой. Фигурка у меня, как вы знаете, из полимерной смолы, благополучно вчера была окрашена, загрунтована грунтом, это вайлдеровский Серый грей праймер. Отличный акриловый грунт. Не пахнет. Разводится из-за пропиловым спирта. Дуется из за аэрографа. Наносится кистью. Просто песня. Кстати, вот такой вот цвет, который сейчас у нас получился, очень хорошо используют на униформе середины 20 века. То есть это 50, -е, 60 -е и 70. -е она как раз идеально получился этот цвет такой песочно зеленоватый то есть если у вас есть где то лежит пачка мотострелков можете их вот такой вот базовый цвет закатывать без зазрения совести то есть у нас предполагается по уму что изначально ткань вот на штанах была вот такого цвета потом мы подрисуем к ней усиливающие элементы, как они бывают, на горке. Здесь всего в двух местах и потом перейдем к усветлению. Очень приятно работать со смолой, то есть очень много мелких тщательно проработанных деталей, но при окраске их нужно не забывать. Не пропускать, хорошенько прокрашивать. Меня немножко смущает тишина в чате. Если меня кто-нибудь слышит и смотрит, вы мне хоть что-нибудь напишите, чтобы я знал, что я двигаюсь в правильном направлении. норм, но это воодушевляет. Итак, по идее, если бы мы не стремились сделать чего-нибудь экстраординарного, можно было бы бушла тоже в такой же цвет закатать, затем покрасить шапочку, руки, касочку, вот эти вот замечательные челки яркости костюма языка, и у нас была бы готовая фигурка. Но мы легких путей не ищем, поэтому мы пойдем с вами по пути более сложному и будем делать значит, бушлат камуфляжным. Камуфляж у нас будет ВСК-93, если я правильно помню аббревиатуру, то есть это то, что называют вертикалкой. Самый распространенный камуфляж в 90-е. То есть ни дубок, ни березка, ни флора, ни цифра. Сразу же оговорюсь, почему цифры сегодня не будет. Потому что передать в стриме вот, всю работу на цифру очень сложно. Она многоступенчатая вся. Если руки дойдут, сделаем видео. О том, как красить цифру. Русскую цифру, не нерусскую цифру. Очень нравится китайская, кстати. Цифры видели нет? Если не видели, в гугле посмотрите как выглядит китайский цифровой камуфляж. Просто парни не стали заморачиваться, сделали крупные яркие квадратики такие на униформе. Так, база у нас начинает подсыхать, а мы тем временем тогда с вами намешаем базу на бушлат. Там у нас вертикалка, поэтому там будет у нас немножко зеленоватый оттенок. Хотя стартуем всего же с тех же самых оттенков, то есть сиена, белила, сажа, все, вот. такой получается серый невзрачный цвет, и теперь финт ушами, то есть, если у кого-то есть окиси хрома, можно окиси я изумрудно-зеленый беру, но этот цвет очень и очень капризный, в том плане, что небольшой перебор у нас получается слишком яркий, Недоборы и получается слишком блеклый цвет. Берем немножко его и начинаем смешивать с базой. Должен получиться слегка, слегка зеленовато-коричневый такой оттенок для базы. Зеленый, слишком много зеленого, значит сиены добавляем, все это дело высветляем. Пока я замешиваю базу, расскажу как в камуфляжах выбирать цвет, какой будет базовый, какой цвет пятен. На самом деле все очень просто. Любой камуфляж представляет собой сочетание пятен разного размера. И, как правило, <coughs> как правило какие-то пятна несколько крупнее, занимают большую площадь, чем <coughs> другие. Так вот, самые крупные пятна как раз у нас и послужат цветом для базы. А потом поверх них мы наносим более мелкие. То есть Порядок нанесения пятен в камуфляже от наиболее часто распространенного цвета к наиболее редкому. Вот такой вот в процессе зеленоватый оттенок у нас получился. Очень даже, кажется, неплохо для базы. Едем. Теперь наносим все это дело на бушлат. Понятно, что поверх бушлата у нас тут еще присутствует броник. Броник мы потом таким желтовато-песочным еще проработаем. Этот цвет достаточно яркий получился. Но с учетом того, что мы его еще высветлять будем, еще пятна поверх него будем класть. Еще тени будем по нему рисовать. Вполне достаточно. очень много мелких деталей первое что обращаешь внимание где заканчивается одна деталь где заканчивается другая я вот когда сомневаюсь я крашу все подряд базовый слой первый цвет докрасим все подряд а уже потом когда начнем разбираться где заканчивается один элемент начинается другой вот тогда можно будет уже искать границы прорабатывать их сейчас нет ничего сложного можно вообще верхнюю половину фигурки вот этот зеленый закатать вместе с головой с шапочкой с прочими радостями а потом уже по ходу разбираться где заканчивается голова начинается шапочкой почему вообще не зеленого цвета То есть, если мы сейчас вернемся, да, к примеру, к камуфляжу, пока у нас тут все это дело сохнет, про который я вам говорил к историческим да, камуфляжам Второй мировой. То есть, если мы возьмем этот немецкий оскольчатый, здесь невооруженным глазом видно, что вот этот желтовато песочный цвет, его больше, чем остальных цветов. Значит, он пойдет у нас цветом. Базовым. Соответственно, далее более крупные пятна из всей гаммы это коричневый. Значит, коричневый цвет. Ну, а последним идут зеленые. И самым последним этапом у нас пойдет дождик. Вот эти тоненькие-тоненькие линии черного цвета. Спрашивает нас пользователь. Подскажите, база на милицейский бушлат Си синевато-черный такой. Да нет, там ничего сложного. Там достаточно смешать серый цвет из сажи газовой и белил титановых. Такой темно-серый цвет. А потом чуть-чуть в него добавить сиены. Совсем чуть-чуть, чтобы разбить этот цвет. Чтобы чистоту эту разбить. И по капельке можно добавлять кобальт наверное, синий. Совсем-совсем по чуть-чуть. Если получится слишком ярким, можно потом обратно все это дело вытащить помощи белил так пользователь с именем 2000 интересуется фигурка от кого фигурка этот мастер клаба современный российский солдат это целая серия фигурок про чечню над ним мы сегодня и работаем поэтому у нас такой легкий разнобой в амуниции ничего страшного нет Так, база у нас подсохла. Теперь нам нужно намешать густо зеленый. Знаете такой цвет? Вот технику в нее красят. Я вот этот цвет очень хорошо помню по этим уазикам, батонам. Вот такой темный, темный зеленый. Чтобы его получить, мы опять смешиваем черный, черный. Сажу газовую, то есть белила и вот сиена у нас здесь есть немножко. В чем фокус? На самом деле все защитные цвета очень легко мешаются на основе вот этих трех цветов. То есть мы по сути всегда замешиваем их. Все дело в количестве в пропорциональном отношении одного цвета к другому. То есть чтобы мне сейчас получить темный защитный, мне вот в этот смесь нужно добавить больше черного соответственно чем более светлый оттенок мне нужно получить тем большее количество сиены и белил я должен туда добавить мало еще добавим вот цвет получился серый раз он серый значит не хватает сиены добавляем сиены таким нехитрым способом получаем вот такой вот он замечательный защитный тенок получился если вы помните что из себя представляет горка это такие куски не куски а отрезы не отрезы а усиления нашиваются они обычно у горки на коленки локти и на кармане, на груди такой большой карман. Но у нас кармана здесь видно не будет. Мы работаем так со штанами. Поэтому вот у нас есть хорошо видно накладки на коленях. И боковые карманы. Вот их мы сделаем темно-защитными, чтобы было как горку. Пользователь Алексей интересуется, по темпере можно масло наносить? Практикуете ли вы такую технику? А у меня встречный вопрос к Алексею. А зачем? Если все замечательные приемы можно использовать вернее все замечательные приемы можно реализовать используя одну только темперную краску не знаю чем чем вот масло по темпере какой эффект оно может дать что я не могу получить чисто одной только темперной краской вот. пусть алексей пока подумает а мы пока покрасим эти накладки то есть вот они у нас это все дело очень просто мы намечаем периметр и просто закрашиваем нашивки на коленях вот у них шов совпадает вообще горка на чем хороша там нет никаких регламентов там целая куча разных оттенков целая куча разных способов пришивания вот этих усилений то есть, по сути, можно взять любую фигурку и ее штаны покрасить в костюм горный, ветрозащитный, как он правильно называется во всех справочниках. Градиент, ну, Алексей, это не смешно даже. Градиент замечательно делается лессировками, послойным наложением полупрозрачных слоев. Алексей, посмотрите как-нибудь наше видео, там где про тренировку особенно униформы. Обратите внимание, какой замечательный там переход на спине снайпера. У нас нет, нет не снайпера, там кого стрелка сделан. Вот фильтграу к светлому фильтграу очень замечательно там получился Продолжаем красить. Как вы видите, ничего хитрого мы не сделали, а уже, уже некоторый шарм у фигурки появился. Уже некоторая необычность появилась. Теперь тем же самым цветом закрашиваем карманы. карманы. так друзья давайте с вами условимся вот на чем поскольку мы тут пытались пытали технику в самом начале почти 40 минут времени потеряли на, мой, на мои эксперименты с получением качественного звука я вот эту видях у сейчас у нас получится в итоге себе на компьютер загружу, все гадости из нее вырежу, а потом закачаю по новой, чтобы все у нас было чинно и благородно. Так, вот мы покрасили карманы темно-защитным цветом. и получили замечательные штаны мало отличимые от того что среди специалистов и не специалистов называется горка ничего сложного но уже появился некоторый шарм и фигурки Теперь что касается самого бушлата. Прежде чем мы начнем наносить пятна камуфляжа, нам нужно проработать деталировку на нашем бушлате. Для этого просто берем сажу газовую, то есть черный цвет. Черный, разводим его. В очень большом количестве воды практически до лужа во влажной палитре просто лью лью кистью воду лью, лью, лью до тех пор пока у меня оттенок не получится таким жидко разведенным теперь что мы делаем поскольку после нанесения пятна пятен нам тяжело будет проработать всю мелочевку, прорабатывать ее надо будет, особенно в тени. Мы сейчас сделаем то, что среди танкистов называется прешейдинг, то есть предварительное нанесение тени то есть по самым темным местам. Мы проходимся вот этой сильно разведенной краской, и она работает у нас как смывка. То есть она ложится во все складки, ложится во все углубление отлично оттеняет все элементы и прорисовывает фактуру нашего бушлата да? то, то что нам не надо будет ловить потом после того как мы пятнышки нанесем а мы продолжаем дискутировать с алексеем вот алексей у нас пишет что Некоторые моделисты рекомендуют после темперы на лице тонировать маслом. Я попробовал. У меня, на мой взгляд, получилось не очень хорошо. Но, Алексей, вот видите, вы сами задали вопрос, сами получили ответ. Если у вас не получилось так, как рекомендуют некоторые моделисты, делайте так, как у вас получается самого. Зачем за кем-то повторять? Я понимаю, что есть негласные правила, да, по которым положено делать так, так или так. Что вас, кто вас останавливает, кто не разрешает вам экспериментировать? Что моделизм это же не математика, не физика, что изобрели сто лет назад, сделали открытие, все больше менять ничего нельзя. Тем более у нас сейчас наука, техника, химия и прочие наши помощники в нашем нелегком деле моделизма двигаются вперед. Экспериментируйте, пробуйте. Получайте новые способы. Никто вас за это по рукам не ударит. Вот. Так вот из пятна сильно разведенной черной краски мы получили достаточно хорошо проработанные детали нашей фигуры сейчас. Дадим максимально картинку. Вот как-то так. Бушевчики у нас все проработались, складочки все заиграли. И пока у нас бушлат вот после этого изделательства будет подсыхать, мы начнем повысветлять нашу горку. Юра моделист задает нам классический вопрос. Сколько лет вы занимаетесь моделизмом? В прошлый раз я уже отвечал. В этот раз придется, видимо, отвечать много. Конкретно фигурками я занимаюсь уже два, наверное, с половиной, если не больше года. Но это вот конкретно темперой и конкретно фигурками. До этого я занимался, красил фигурки, какие попало, чем попало. Красил танчики, красил самолеты, вертолеты, мотоциклы прочую технику а вот конкретно солдатиками плотно и всерьез я увлекся два с половиной года назад и вот что из этого получается и так высветлять горку будем очень простым способом белила с палитру в кадр белила сиеной до светло-светло-песочного почти белого оттенка Вот этот оттенок мы будем использовать. Ну, а работать мы будем по стандартной технике, то, что называется 5 часов. То есть мы берем, ставим фигуру, смотрим, чтобы свет на нее падал сверху, слева там или справа. Запоминаем, как у нас тени на нее ложатся, как ложатся у нас блики. И потом по этим бликам и по этим теням начинаем работать. Ничего сложного. Почему называется техника 5 часов, предполагается что где-то в каком-то часовом поясе, в каком-то городе, в какой-то стране в 5 часов дня свет вот так вот на фигурку падает. Красочку разводим пожуже, чтобы наскладывать слоев побольше. И начинаем укладывать их вот по самым выступающим частям, не давая ей собираться складка естественно выс высветляем сейчас самые светлые оттенки да то есть вот первый цвет защитно зеленый вот его мы и высветляем сюда не надо бояться что краски будет много не будет ее много поскольку мы ее падем сильно разведенную всегда можно будет подобрать, вот она не успевает схватываться, ее можно будет еще растушевать минуты через две-три без проблем. То есть высветление сейчас накладываем по самым выступающим плоскостям, и плоскостям, которые расположены к верху повернутые. То есть если представить себе складку в виде полочки, то вот на полочку мы кладем самый светлый оттенок. Соответственно, под полочкой должен быть самый темный, но мы условили, что самый темный ⁇ это у нас базовый оттенок. Пока у нас это все дело влажное, можно проработать мелкие детали. Это позволит получить плавный переход, то есть красочка будет растекаться и будут плавный переход у нас в этих местах. Дополнительно ничего растушевывать не придется. Если вы не видели ткани, с которой делают вот эти ветрозащитные костюмы, нам представляет собой что-то среднее между той тканью, из которой шили у нас униформу в 90-е и толстым палаточным брезентом. Итак, сейчас наверное хорошо видно, но ну, вот высветление у нас легли. То есть, чтобы привести этот штаны наши к нужному виду, соответственно, высветление нужно будет нанести еще раза два а то и три, абсолютно не стесняясь. То есть по самым выступающим частям. Единственное но, что каждый раз у нас нужно площадь таких высветлений уменьшать. Уменьшать, уменьшать, уменьшать. И в итоге у нас получится градиент. Да. За счет того, что они у нас полупрозрачные у нас получится плавный переход от темного цвета, который мы использовали в качестве базового, к светлому который у нас в качестве высветления идет теперь можно аккуратненько вот, светлым-светлым-серым аккуратненько наметить периметр наших что усиления, потому что на них на толстых швах эта ткань хорошо вытирается. Она становится светлее. Здесь складочку проработаем. Также по пяти часам, то есть если представить складку в виде полки, то на полку сейчас высветление кладем. наверное затемение небольшое надо будет на них потом сделать надежно только по швам только швы проработать без вкладок есть ли в планах уроки по конверсии фигурок чего собственно там чего уроки то надо как отпилить руку и приклеить ее в другом месте или как поменять положение фигурки там конверсия то предполагает очень много разных действий то есть можно Немцы перелепить в советского офицера, да? можно просто поменять положение головы. И при современном уровне развития производства фигур и ассортименте на рынке есть ли смысл вообще эту тему затрагивать? Когда можно просто пойти себе нужного немца там, или советского офицера или, не знаю, там, родезийскую пехоту пойти, да просто купить. Нет, если надо, конечно, напишите. Такие вопросы интересуют. Я думаю, что небольшой урок, как попилить пластик, можно будет сделать. Так, высветление мы эти все дела нанесли. Немножко можно их растушевать, пока краска, что называется, не встала. Ну теперь штаны у нас уж совсем на горку стали похожи, да? при освещении при таком виде не видно. Я потом в группе еще фотографию выкину, что у нас получилось. Забываем про карман, у них та же самая история, но у них складок побольше. Также высветляем. То есть по покрою, по покрою вот эта вот униформа, она полностью повторяет то, что у нас носилась в 95-96 годах. То есть можно было это все замечательно в комок укатать, в вертикалку или в дубок даже. Я имею в виду вот штаны, мы, которыми мы сейчас изголяемся. Но это было бы не так интересно. Во-первых, обратите внимание, что у нас товарищ Абут а, в бахиле от АЗК. Это предполагает, что очень грязно было там, где он воевал. Мы с вами прекрасно помним, что многие в мемуарах пишут, что в то время горячей точке это было очень грязно соответственно если мы полистаем фотографии того времени того периода мы увидим что со снабжением там может быть все хорошо было но бойцы старались носить именно то что поудобней нежели то что предписано по уставам наверное в любое военное время да у нас так бывает что бойцы стараются все таки не по уставу снаряжаться а для удобного и комфортного ведения или пребывания в зоне боевых действий об этом тоже надо помнить когда вы фигурки делаете опять же к вопросу о конверсиях смотрите фотографии ориентируйтесь по фотографиям и можете делать вполне правдоподобные исторически правильные фигурки есть так, интересует обвес разгрузки подсумки по современке. Так, в принципе, оно вот все готовое, в фигурах есть. Не знаю, разгруз, если только на афганские фигурки самодельный разгруз лепить, так это из двух компонентки делается. Но если попадется фигурка в руки, конечно, обязательно ведяшку сделаю. Хотя вот кошка по комнате ходит, и она абсолютно со мной не согласна. Да, да, никто конверсии фигурки не будет, договорились. Нет, я шучу, конечно. Если попадется фигурка периода Афганской войны, да, и на ней надо будет изобразить именно то, что было характерно тогда, вот видели, наверное, статью выкидывал, что тогда ребята самодельные разгрузки делали, да? Там, да, там можно поэкспериментировать, полепить, по самому красоту навести. Ладно, договоримся, что в планах у нас такой урок будет, но не обещаю, что очень скоро. У во-первых, эпический долгострой висит, а во-вторых, мне вот с этим видео еще воевать придется. Итак, проводим, подводим промежуточные итоги. Штаны практически готовы. То есть, пока мы с вами тут беседовали о всяком, штаны у меня уже покрашены, имеют вот именно вид тот, который я хотел. Сейчас красочка немножко подсохнет, проработаем швы. Да, Они тут очень хорошо проработаны, мы их тоже проработаем. В общем, тавтология на тавтологии. Пока переметнемся на бушлаг. Ведь условно, при нанесении камуфляжа нам нужно точку напомнить, где у нас начинается один элемент, и а заканчивается другой. Дело в том, что камуфляж и шаг камуфляжа на нем забивается. Ну, вы понимаете, да, если два куска пятнистой ткани вырезать, шить между собой, они, наверное, не совпадут, не совпадут друг с другом. И, наверняка, при пошиве на производстве, на военном производстве никто не будет вам, как обои в квартире камуфляжные пятна подгонять один по другой. Будут шить, как шьется. Поэтому нам точно нужно иметь перед собой видеть швы. Мы не зря их пролили черным. И на них нам нужно будет, что называется, сбивать камуфляж. То есть, резко заканчивать пятна, чтобы было это хорошо видно. Я сейчас продемонстрирую, к примеру. Вот у меня есть фигурка. Не зря я ее принес. Вот она фигурка в амеобе. Чтобы видно было, да, вот здесь вот на центральном шве, вот, на центральном шве у меня камуфляж как раз сбивается. То есть пятно резко заканчивается, чтобы видно было, что это другой элемент снаряжения. Точно так же где-то на рукаве. Нет, здесь, здесь вот... Точно так же вот на рукаве у меня резкое пятно заканчивается, потому что это другой элемент, ну кусок ткани условно, да. На этом шве он резко сбивается то есть все запомнили да постоянно держим перед глазами вернее примечаем для себя место на которых нам нужно будет камуфляж сбивать но ну, начнем с самого наверное. это не самый распространенный цвет но самый яркий на этом камуфляже вернее выбивающийся из общей гаммы коричневый вертикалки коричневый этот цвет Значит, ничего особого придумывать не будем жены сиену просто я разведу по получше и поменяю кисточку нам надо тонкие пятна поэтому возьмем кисточку потоньше так и все очень просто поскольку это камуфляж вертикалка значит пятна у нас будут идти вертикально если вы помните что из себя представляет камуфляж вертикалка кто не помнит может посмотреть сейчас в интернете это короткие вертикальные линии пятна коричневого в них немного поэтому самое главное условие это прорисовывать пятна желательно в один слой поэтому консистенцию здесь краски нужно подбирать так чтобы у нас линия пятно получалось первого прохода просто берем так вот вертикально наносим вдоль элемента линию вдоль элемента да вы помните легенду что вертикалка у нас имитирует там какой-то подлесок центральной полосы с элементами листвы и стволов деревьев если вы себе представляете подлесок центральной полосы, то с этим камуфляжем проблем возникнуть не должно. По идее, там просто вертикальные, немного изогнутые линии. Много их делать не надо, потому что коричневый цвет достаточно редкий. Да, имеется в виду ВСР-93. Или в народе вертикалка. Я же в самом начале, в начале видео говорил, что мы будем изображать как раз этот камуфляж. Там, кстати, кто живет в центральной полосе, пока тепло, сходишь, сходите в лес, сфотографируйте мне под лесок. Нет, интересно, похож он на камуфляж УСР-93? Он же вертикалка Или это все-таки поиски дизайнеров и маркетологов? шучу То есть сейчас основная задача коричневым цветом наметить редкие вертикальные округлые пятна нет ничего страшного что пятна будут получаться полупрозрачными понятное дело что они будут получаться темнее в складках и светлее на выступающих участках а не это ли нам надо это нам надо чтобы потом меньше времени убить на тонирование так, вот. здесь от шва до кармана вдоль кармана вдоль кармана я карман конечно сейчас затонирую нарисую на нем камуфляж но потом поверх него надо будет изобразить подобие эмблемы вооруженных сил Российской Федерации. Обратите внимание, вот здесь вот у нас, поскольку рука согнута, а пятно должно идти вдоль. Рисуем его вдоль, то есть оно получается вертикально, вернее горизонтально. Ну и вот. Кому трудно представить, что сейчас происходит, возьмите. В интернете прям откройте. А. Не знаю, фотографии 96-98 года. Посмотрите на этот камуфляж. Я его рисую по памяти, потому что по памяти он мне интересней, чем. Рисовывать вас фотографии нет не в том плане, что у меня где-то кто-то участвовал нет просто у меня был замечательный костюм для ведения работы в саду именно в таком камуфляже это в память он мне практически врезался это тут вот нехитрый камуфляж из аргентины очень приятно привет аргентине из россии очень радостно что есть люди которые нас так далеко смотрят алексей снова комментирует на штанах сзади у горки тоже вставка должна быть на мягком месте ну по идее да по идее у горки вот эти вот усиления, темные вставки, они на всех местах, где ткань наиболее подлежит выцветанию, в, вернее вытиранию. Но мы с вами условились, да, что горка-горка, пошив-пошивом, а никаких конкретных ГОСТов у нас на этот костюм нет. Есть только рекомендации. Если будет желание, можно будет вот здесь наметить, там нашить, нашить в кавычках вот эту вставку да да нет нет посмотрим что у нас скажет заказчик вот сейчас для заказчика фигурку раскрашиваю если он скажет что должна быть сзади в тылу нашивка темного цвета сделаем делов -то. так коричневые пятна мы нарисовали теперь нанесем пятна темно-зеленого цвета то есть, вы помните, вертикалка у нас состоит из зеленого фона, пятен зеленого, темно-зеленого и коричневого цвета, расположенных вертикально. Вот сейчас мы будем наносить самый темный зеленый цвет, чтобы у нас камуфляж принял свое, свой характерный облик. принял Темно-зеленый цвет. Мы также вмешаем, как я уже сегодня не раз говорил, из цветов черного, белил и сиены. Черного, видно, да? Белил, который я уже изрядно испачкал с черным. И сиены натуральный то есть как вы понимаете весь камуфляж у нас сейчас сводится к чему что мы в разных пропорциях просто смешиваем практически одни и те же исходные краски да в принципе любая работа над фигурками цветах защитного хаки похожих оттенков у нас будет сводиться к этому черного добавим черного добавим вот темно-зеленый оттенок если он кажется недостаточно зеленым у нас в запасе есть немножко изумрудно зеленого с черным для да уж точно темно зеленый оттенок раз то, что нам надо. Также разводим до средней консистенции, чтобы у нас пятно ложилось одним движением. Так вот здесь пятна сейчас мы будем рисовать необычные, а двойные, тройные, там вот темно-зеленые пятна отличаются хитрой формой. Вот, основывать мы их будем на этих коричневых заготовках которые мы нанесли фокус и поехали Значит, раз, раз, раз. то есть темно-зеленые вот эти пятна тоже вертикальные но они сдвоенные строенные и обрамляют у нас коричневые наши три мазучка рядышком и с плавным переходом вот одном где-нибудь вместе не забываем опять же шаг этот взбивать на швах это палитра мокрая у вас да Алексей это мокрая палитра неправильно называется влажная палитра это крышечка в которую у меня уложены стопка из ватных дисков поверх которой лежит кусочек бумажки для выпекания и то и другое, и третье можно подойти к жене, к маме, к подруге, к сестре и выпросить в пользовании. У нас прям сегодня все хитрости моделизма посвящены женским вещам, да? Что, оказывается, у женщин в хозяйстве используется очень много полезных для моделиста штук так даже вот в таком размытом виде как сейчас я вижу у себя на экране свою собственную трансляцию прекрасно видно что камуфляж начинает обретать знакомые черты и формы значит мы двигаемся в правильном направлении еще раз зеленые пятна они у нас двойные тройные крупные по площади вертикально вытянутые грубо говоря это такие длинные линии которые соединяются между собой темно-зеленые в двух или в трех местах вот. кто не понимает о чем я говорю еще раз откройте фотографию камуфляжа в 93 и посмотрите какие там Темно-зеленые пятна. Единственное, не забывайте, что прерываются эти темно. Да и любые пятна у нас на, как я уже говорил, швах и стыках деталей. Например, в карманах и прочим, прочим. Кстати, вот тут Демщенко очень часто встречается. Ну, по крайней мере, я три статьи видел, в которых он говорит, что нужно увидеть шаг камуфляжа. Ну, дескать, что камуфляж такая. Вещь, которая печатается на ткани офсетным, ну или не офсетным, я не знаю, каким способом. но ну, будем считать офсетным. То есть когда с большого-с большого такого барабана печатается рисунок на ткань. И как бы рисунок равен диаметру барабана должен у нас на фигуре повторяться. Ну, несомненно, это верное замечание. Тут как бы спорить с мастером сложно, но. Давайте не забывать, что чаще всего, когда мы с вами красим фигуру, повторяющийся рисунок, который получается вот при таком способе нанесения на ткань, мы увидим только на очень крупных плоскостях. Вот если у нас штаны какие-нибудь камуфляжные с мелким рисунком, там да, там, конечно же, будет видно ну, повторяющийся вот этот вот повторяющийся рисунок. А поскольку мы с вами, вот, посмотреть открытых участков у нас здесь практически нет, это во-первых. Во-вторых, все они прикрываются деталями амуниций. в третьих все они состоят из мелких элементов. В-четвертых, посмотрите, тут у нас же еще элементы усиления есть, да, то есть, если бушлат мы вспомним, там, нашивки на локтях и карманы и прочее. То есть, они еще перекрывают, то есть, стоит ли говорить, что здесь прошаг камуфляжа можно вообще забыть тогда как быть тогда надо брать фотографию по фотографии рисовать вот и все то есть единственный способ сделать максимально исторически правильную вещь это сделать ее по конкретной фотографии и то никто не дает гарантии что фотография там у вас правильно подписана и не подвергалась ретушированию ладно это все лирика так, зеленые пятна мы с вами нанесли. И в итоге вот камуфляж уже практически похож на то, о чем мы говорили. Прям вот чувствуется. Теперь остается нанести средний зеленый оттенок. То есть темно-зеленый на мы нанесли. Средний зеленый я буду смешивать только с сиены, белилы, сажи газовый черного цвета, без добавления изумрудного зеленого, чтобы у меня получился такой блекло-зеленый оттенок вот. кстати, вот ярко-зеленые цвета нам будут нужны только когда мы работаем над штатовской формой второй мировой войны да? очень не любили там зеленые прям такие оттенки либо когда мы работаем над ранней немецкой формой у них там тоже очень не любили зеленые оттенки потом постепенно скатились вот в такие землисты серые серо-коричневые цвета вот. постепенно постепенно И вот такой серый зеленый его сейчас мы пожиже разведем и будем наносить промежуточные пятна в нашем камуфляже. все это завершительный этап нанесения именно камуфляжа если по хронометражу это все дело засечь то я вас уверяю что нанесение вот этого камуфляжа если вы прекрасно понимаете предполагаете рисунок который наносится и если вы прекрасно знаете да, то есть, работаете типа, по конкретной фотографии. Займет, ну, не знаю, на процентов на 30 больше времени, чем нанесение хорошего базового слоя. С пришейдингом и прочими делами, то есть, с предварительным тонированием, осветлением. Соответственно, вот этот вот средне-зеленый мы наносим также вертикальными, тройными, двойными соединяющимися линиями. Как раз он у нас лежит между зелеными и коричневыми. Слегка пригревает темно-зеленый оттенок. Будет ли стрим с русичами римлянами? Спрашивает нас Владимир. Ну, а надо? Если надо, конечно, можно сделать. Так вот у меня с римлянами запас римлянин. Римлянинов не богато У меня пока в коллекции только один римлянин. И то над ним я экспериментирую для очередного это вот, эпически длинного видео по покрасу оловянных фигур. Вот. Вообще, я предполагаю, что, наверное, следующий стрим мы запланируем с вами уже на, наверное, наверное, на осень. Потому что все уходят на каникулы мы с вами на каникулы тоже уйдем так вот на зеленую краску итак подводим итог сегодняшней работы есть способ, при котором мы наносим базовый цвет, используя пришейдинг, то есть, мы наносим сперва затемнение и высветление, поверх него наносим камуфляж, и в итоге мы получаем проработанную деталировку фигуры. Понятное дело, что остальную деталировку мы получим при нанесении высветления, но зато камуфляж теперь играет объемы фигурки в виде. Второе. Существует... Несколько видов униформы, которые мы можем раскрашивать по своему усмотрению. К примеру, вот эта вот горка. Да? То есть, казалось бы, взяли и перекрасили, зато получили некоторый интересный антураж у фигурки. Сейчас, секунду, кино сейчас вернется. Кино вернется. Кино вернется. Немецкий дубок двухсторонний интересный. Но там тоже нет ничего сложного. По идее. Берете и красите. Что? вышли в эфир. Так, на чем остановился? Значит, что мы можем взять и по своему усмотрению камуфляж нарисовать и придать определенный шарм фигурки. Да, вот мы здесь взяли и решили, что у нас будет что мы будут не в ср 93 а, дуб, а дубок сбили, а горка. И в итоге определенный шарм шарм фигурки придали. Ну и заканчивая, заканчивая стрим, я надеюсь, работа над фигуркой была понятна, то есть камуфляжа не стоит бояться, самое главное, представлять себе форму 5 и выбирать порядок их нанесений. Давайте две минутки тогда на вопросы и ответы, пока тут на столе прибираюсь. Вот. А остальные вопросы и ответы давайте договоримся так сейчас в группе ВКонтакте, мы с вами зададим отдельную беседу, да, не беседу, как-нибудь а обсуждение заведем, которые будут нас касаться непосредственно наших стримов. Там все вопросы по стримам, по работе над фигурками, в процессе этих стримов, по видео. Вот их сделаем. Так, вот подсвечу. Вот что мы сделали на сегодня. Так, я пять минут жду ваших вопросов, отвечая на ваши вопросы, а потом будем с вами прощаться до следующего стрима так, пока вы готовите свои вопросы, отвечу пока на вопрос который задает нам пользователь дмитрий немецкий дубок двухсторонний очень интересен то в принципе там нет ничего сложного самое главное понимать где у вас одна сторона камуфляжа где другая то есть, нанесли, пометили себе базовым коричневым цветом, где у вас одна сторона, белым, где другая. Нанесли пятна, затонировали. То есть, тут сложность только в том, что не заблудиться бы, не запутаться в, в тех цветах, которые вы используете. И не потерять границу между светлым и темным камуфляжем. А в остальном сложностей нет никаких. Скорое видео про Олова. Ну, я стараюсь изо всех сил. Что-то я вот не подрасчитал их, правда, своих сил. Ну, то есть, над Оловом я работаю. Но очень сложно снимать, очень сложно монтировать. Я постараюсь как можно скорее его в свет выпустить. Поэтому оставайтесь в подписчиках, ждите. Но должно появиться уж. Я думаю, что приложу максимальное усилие, чтобы его как можно скорее выпустить более самому интересно какая будет реакция вот на такой длинный фильм а там работа от начала и до конца начиная от того как мы чистим олово да, ловянную фигурку и заканчивая тем как мы делаем для нее подставку вопросов нет еще один момент да я уточню как раз вопрос возникал у пользователей в группе пока я работал над смоленной фигуркой обязательно ли отламывать вот эти вот держатели до да, сверлить вставлять ноги проволочки крепить на крышке если очень удобно работать вот с держателем да, на самом деле в любом случае в какой-то момент фигуру надо будет удержать или отделять поэтому лучше это сделать пока фигурка не крашена, не грунтована чтобы меньше пальцев вставлять на ней чем потом какие-то ухищрения придумывать, чтобы не заляпать ее вот. Видео будет продолжаться летом, Алини тоже прерывается на каникулы вот насчет видео ничего не скажу стрим это точно мы пока прервем на каникулы насчет видео не скажу как будет настроение как будет попадаться новый материал в руки Думаю, ну как минимум одно-два видео еще за лето у нас появится. Подставка с колонной тоже в видео будет, спрашивает нас пользователь с замечательным ником Вундерфлюк. Я думаю, что да. Если я сподоблю все-таки колонну привести в божеский вид, она подставка с колонной тоже войдет в видео с, по работе с Алаянной фигурой. У больше животрепещущих вопросов нет, которые животрепетают у вас. Давайте условимся. Если вдруг вспомните какие-нибудь вопросы, задавайте, задавайте их. сейчас в группе специально сделаем обсуждение стримов. Задавайте, задавайте, задавайте там. Да. Еще, Еще раз, да. раз извиняюсь да. за технические неполадки, неполадки, которые у нас украли аж целых 40 минут нашего, нашего стрима. стрима. Большое, большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Вставайте с нами, приглашайте друзей, ставьте лайки, еще раз говорю, вот это видео я скачаю, ремонтирую, сделаю более приятным для просмотра, убираю все, что все технические накладочки. А, оставайтесь с нами, рассказывайте про нас с друзьям, следите за нами вконтакте, в ютюбе, в инстаграме, в твиттере. Не забывайте про нашу новую группу, да? Санк 72, в которой мы клеим, красим танчики, и другую технику в 72-м штабе. Присоединяйтесь. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч, до следующего стрима.